Водолаз Разбегается вода кругом Да видать большая там рыба По полтинечку еще с другом Не по соточке Ведь друг глыба И пойдем сейчас тянуть леску Это штварь на пол кита тянет Потечем ее так резко И дружбанскую валду ждать станет Я тяну изо всех силы вот Чай и крына надаем с ним таз. Со всей дуни мой другом бьет. И всплывает, ты смотри, водолаз. Это ж надо, протрезев в раз, Перед этим десять литров упить. Выползает в броне водолаз, Начинает нас смертным боем бить. Ну а я счастливый, также дружбан. Обнимаем водолаза, целуем. Вот спасибо, спас от срока, братан. Броненосистый наш, Куев, ты ж нам по десять лет отвалил, ты ж теперь нам братан, агарок, пьем занято еще есть сил, за такой за царский подарок. Мы теперь на рыбалку втроем, и рыба только мы толом, водолазные шлем водку льем, за здоровье, значит, приколом. Разбегается кругом вода, в серединке так встает дыбом, Успокоится море, когда так всплывает пузом вверх рыба. Я подумал, что если что. Кверху брюхом всплывет подлодка. И сказал дружбанам пальдо, Больше в, глоту, в глотку не лезет водка. Хорошо, что такой я умный. Взял друзей своих, так и быть. Погребы мы в атаке шумной, да с корзинками ходим пить.